Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала, с вами Стартер, и в этом видео я хочу поблагодарить вас за то, что мой канал, благодаря вам, и исключительно благодаря вам, достиг 500 подписчиков. За это время я значительно улучшил навыки монтажа и у меня улучшился голос. Однако в последнее время я редко выпускал видео, за что серьезно извиняюсь. И в этом кратком видео я собираюсь рассказать вам почему. В первую очередь хочу обратить ваше внимание на тот, что видео, которое вы сейчас смотрите, записывается не со озвучкой, которая сделана при монтаже, а со озвучкой прямо при записи видеоматериала. Но это тривиальный факт. Давайте перейдем к делу. Во-первых, у меня появился проект Herexcam. Я не буду разглашать, вс он заключается, но он связан с Arduino и индустрией интернета вещей. В общем, я делаю собственную систему Обменного дома. Это занимает некоторое время. Также я решил собрать дверной звонок на Arduino, и этот проект немного затянулся. Поэтому э, у меня э, возникают проблемы со временем, и про не просто не до съемки видео не доходят руки. Кроме того, у меня возникла проблема, дело в том, что я немного странно начал гайд по Immersive Engineering. Он не настолько хорошо систематизирован, как гайд по Immersive Reroдинing, благодаря которому я в люди выбрался, своих, слава богу. И я хотел бы, чтобы у меня. Был более четкий план съемки этого гайда и более четкий план того, что я собираюсь в этом гайде рассказывать. Мне требуется тщательно обдумать, что мне стоит рассказывать дальше и в каком порядке. Я начал с проводов и сразу же пошел на генераторы. Хотя, мне кажется, такой переход не очень рациональным, так как до генераторов надо бы изучить еще несколько тем. Так что я вы не могу заглубиться этот в, в этот вопрос и, возможно, даже начать снимать гайд по инженерингу по-новой. А оставится ли в открытом доступе то видео, которое сейчас набрало уже тысячу где-то просмотров, а которое является первой частью моего гайда по инженерингу по проводам. Я его хочу либо поставить в ограниченный доступ, либо оставить его в открытом доступе, но это решать уже вам. Также мне бы хотелось, чтобы когда я хочу узнать ваше мнение о том, что мне стоит делать, вы бы отвечали на мои запросы, потому что без вашей активности в комментариях под моими видео очень тяжело принимать решение насчет того, что именно и в каком порядке снимать. Уважаемые подписчики и зрители моего канала, Сердечно благодарю вас за более чем 50 тысяч просмотров и 500 подписчиков на моем канале. Это огромное улучшение с, э, по сравнению с результатами прошлого года. Также хочу пожелать вам, чтобы в наступающем 2021 году у вас было все хорошо в семье, как со здоровьем, так и со всеми остальными ипостатями жизни. А также я бы хотел пожелать, чтобы в 2021 году пандемия коронавируса информационная полностью исчезла. И мы вернулись к нормальной жизни, несмотря на все угрозы людей, которые этого не хотят. С наступающим вас Новым Годом, дорогие подписчики и зрители моего канала. А с вами был Стартер, всем удачи и пока.